с вами разговаривать о бонусах и скидках, но вначале хочу представиться. Мы приветствуем вас, семья Лотниковых, Екатерина Лотникова и я, Лёля Лотникова. Мы с дочерью ведем семейный бизнес через интернет в сотрудничестве с компанией Арифлейм. И хотим сегодня вам рассказать о том, что же нам дает компания, и э, за что мы получаем первые деньги. Но прежде я с вами сегодня буду разговаривать немножечко на такую тему, как вложение. Эта тема, она уже немножечко изъезженная, но, скажите, при обращении у вас много возникает, получается, возражений, когда говорят, вы же говорили без вложений, а тут у вас одни вложения, вы сразу требуете мне что-то тут купить, что-то приобрести. Много бывает у вас таких? Были? Так вот, на эту тему сейчас мы будем с вами говорить. Почему я хочу поднять эту тему? Потому что, чтобы разложить все по полочкам, и вы могли сами понимать, как это вообще происходит, и почему это так. Почему мы действительно äh, äh, говорим, вот, возьми на 25 бонус-баллов, активируй свой личный кабинет, и тогда мы дальше начинаем работать. Кто считает это что действительно сомнительно, говорят, ничего не надо покупать, и вдруг говорят о том, что надо покупать, особенно новички, скажите, вот сомнения какие-то есть у вас к этому вопросу? Есть? но пока вы мне отвечаете, я продолжу. У каждого человека свои мысли, и у каждого скрываются какие-то, знаете, внутренние претензии к чему-то. Человек готовился к этому, ему хочется к этому, человек хочет сразу каких-то денег, при этом даже еще не знает, что нужно делать, а ему хочется, чтобы ему сразу эти деньги какие-то начислили. Это все нормально. Все, что люди чего-то хотят, это нормально. Вот Когда человек, люди ничего не хотят, это уже ненормально. Ну, правильно, Юль, да, поначалу какие-то такие сомнения были, ну, и будете сталкиваться, я думаю, много еще с такими возражениями. И вот а, мы давайте с вами поразмышляем. Скажите, кто сейчас а, работает на какой-то основной работе? Ну, ездит на работу, допустим, днем или вечером, или посменно, разницы нет, но работает, имеет какую-то основную работу. У меня основная работа – это вот Работа в интернете. Сейчас для меня это основная работа. Отлично. И новички, пожалуйста, напишите, кто работает. Во, довольно много у нас работающих. Это замечательно. Это замечательно. И вот давайте с вами порассуждаем. Вы на работу ходите на свою. Вы вложение делаете. Скажите, вы вложение делаете. На, на наемную работу. Ген, а какие ты там вложения делаешь? Ты же приходишь туда зарабатывать. Тебе же зарплату платят. А какие? У всех понятия, Если он пришел на работу, он месяц отработал, получил зарплату, и он при этом ничего не вкладывал. А вы как умудрялись? Вот. Правильно, Ген. Вот-вот, молодцы. Правильно. Смотрите, давайте сейчас с вами немножечко перечислим. Мы идем на обычную классическую работу, где считается, что нет вложений. Платим за проезд, чтобы добраться. Обед. Одежда, обувь, средства личной гигиены. Мы не покупаем разве для того, чтобы пойти на работу чистыми? Я уже молчу, что время и труд, вот Люда написала. Дальше. У вас на той работе снимают 13% подоходный налог. Вы согласны со мной? Скажите еще, вот пишите мне. Может быть, я тороплюсь, может быть, долго отклик идет. И далее: помимо 13-процентного подоходного налога, каждый месяц практически мы сдаем с вами на похороны, на дни рождения, на еще какие-нибудь юбилеи, еще что-нибудь сдаем? Да, и никто не сказал, что это вложение. Ну, это же какая-то помощь, правильно? Правильно. Если ты едешь на машине на своей, то тебе еще дороже выходит твой проезд. А может такой же точно. И что дает нам стабильная классическая работа? Оклад и предоставляет место для работы, ну, для труда. Но при этом, работая, человек должен иметь телефон. Компьютер и интернет. Сейчас в основном без этого нет работ. Да, правильно. И давайте сделали. Из восьми наименований, которые мы перечислили с вами, где мы вкладываем деньги в основную классическую работу, нам только два предоставляют объекта. Это оклад... И рабочее место согласны со мной новички вы поняли о чем я говорю новички отзывитесь пожалуйста это мы говорим с вами о том сколько мы вкладываем в обычную классическую работу и когда вы будете общаться со своими будущими потенциальными новичками, вернее, будущими, с кем вы в сетях общаетесь, а ведь у нас бизнес на общении построен, только на общение. Вот всегда можно приводить этот критерий. Но заметьте, сейчас мы с вами разберем систему нашу, где люди считают, что не вкладывают деньги. Да, здесь мы покупаем средства личной гигиены, на которые мы ориентируем сразу. Скажите, в классической системе мы покупали средства личной гигиены? В классической. Покупали, мы же мылись, правильно? Интернет, телефон, компьютер. В классической системе был? Напишите, был или не был. Был. Далее. Мы обедали? Мы одежду покупали в классической? Конечно. Конечно, мы без этого не жили. Но подоходный налог мы здесь будем платить, когда вы научитесь работать 6%, а там 13%. Большая разница? Напишите, большая или небольшая? Шесть или тринадцать? Большая. Еще в классической системе я забыла вам сказать, что зарплата через месяц, если не задержат. А ты уже вкладываешь деньги во все. А зарплата через месяц. Здесь же деньги вам приходят сразу. С первого же дня. Вашей деятельности, но только деятельность у вас здесь организовать товарооборот. И за свой организованный товарооборот вы можете получить в течение недели. Можете в течение трех дней, все зависит от доставки продукции. И там вам давали оклад, дают, а здесь неограниченный доход. Правильно? Так где привилегий больше, скажите? Где мы вкладываем больше денег в свою работу? Здесь мы ничего света не вкладываем. Здесь у нас, как и всегда, есть и компьютер, и телефон, как везде. Здесь мы как покупали для себя везде, так и будем покупать. Как обедали, так и будем. Мы ничего другого не тратим лишнего. Ни одной копеечки. Только подоходный налог мы платим там больше, а здесь меньше. И тут предоставляет нам компания, так же, как и та компания по классической системе, инструменты для работы. Вот это важно. Инструменты для работы нам предоставляет компания для того, чтобы мы с вами начали зарабатывать и построили свою систему работы так, чтобы все те вложения, которые вы сделали для себя, любимого, любимой, пообедали, покушали, уехали, приехали, заплатили за интернет, перекрывались не той зарплатой, которая в окладе, а не ограниченной зарплатой. Вот об этом мы сегодня будем с вами разговаривать. Что же и какие инструменты нам даны для того, чтобы мы с вами каждое движение наше было оплачено. То бишь, чтобы мы свои деньги не тратили, а у нас все было в прибыль. Потому что если у вас заклад 30 тысяч, вы в классической системе пошли, все это вложили, Обед ты-ты-ты-ты-ты-ты, 15 вы потратили из бюджета, да-да-да, халат медицинский, из бюджета вы собственного уже заранее потратили 15 тысяч, и вам этого никто не вернет И вы не перекроете, вас оклад 30, хоть тресни. Вкладывать ты вкладываешь, а выше у тебя нет. А здесь до основания наоборот. Чтобы вы внутри сами понимали, вот когда у вас вот здесь будет понятно, что здесь нет вложений, а только прибыль, вот тогда вы будете разговаривать с гордо поднятой головой, и от вас, как я всегда говорю, будет вонять бизнесом. То бишь, они будут понимать, что вы уверенные бизнесмены, и с вами просто бесполезно вести какой-то разговор. Ребят, скажите, пожалуйста, кто понял, что я хотела сегодня вам донести? Вы поняли, где вложение, а где нет? Особенно... Оль, это без проблем, научу, как вонять бизнесом. Особенно новички. Ребят, я, может быть, быстро говорила «новички». Вы напишите, что нам все понятно. Вы разобрались, где вложения, где нет? Для того, чтобы чувствовалось, что вы ведете бизнес, и вы, поним... и вы сами понимали бизнес, вы должны понимать каждое свое движение. Что вы делаете, как вы делаете? Вы активно работаете, вкладывая собственное время это нормально, отлично, раз всем понятно, отлично. Ребят, и тогда вы будете уверены в том, что вы делаете людям добро, в том, что вы растите этот бизнес, и тогда будет понятно, что с вами, обща с вами начинает общаться, они будут понимать, вы профи, вы правильно строите бизнес, вы успешный человек. И вот это называется, только посмотришь, уже понятно, что э, чем-то человек занимается. Сейчас со мной, если кто-то разговаривает, все время говорят, а скажите, пожалуйста, а у вас какое собственное дело? Или вы какой-то бизнес ведете? Это сейчас только мне говорят, ребят. А раньше, когда я вела собственное дело, у меня был гектар земли, мы его с мужем и с семьей все обрабатывали, что-то никто у меня не спрашивал. Мне сервер говорит, ой, что-то такая замученная. Это тогда собственный бизнес был, собственное дело. А сейчас нет, сейчас по-другому разговаривают. Вот это называется воняет бизнесом. Ну, знаешь как, глупо не понять. Юлия, тут это кажется так, что глупо не понять, но 80% людей в душе держат этот комочек. Итак, какие же инструменты нам дает компания? Каждый человек решает сам. какие он Это вот как раз хотела вам показать, люди едут на работу. Это вот в общественном транспорте мы едем, это по первому критерию которой я говорила, что э, когда мы с вами едем на работу, какие деньги, какие условия, какие нервы и все остальное. Да, очень хорошо, когда едешь на машине, но я подсчитала, у меня 7 тысяч в месяц уходит на обслуживание машины для того, чтобы я себя любимую возила э, по всем моим делам и на работу. И на работу. Это вот я картинки поставила, чтобы не забыть вам рассказать. Итак, какие нам компания Reflame предоставляет возможности для того, чтобы мы с вами начинали с первых же дней зарабатывать деньги? Да, небольшие. Да, они небольшие, но мы с вами учимся. Но если хорошо подумать, то это деньги практически 50% и более той зарплаты, на которую многие ходят. Я не говорю, что там те, которые 50-60 тысяч получают, это их будет зарплата. Нет. И когда мы начинаем э, рассказывать каждому человеку, каждому пришедшему человеку о том, что он сделает 25 бонус-баллов, активирует, но у него есть возможность э, участвовать в акциях, э, где 100 бонус-баллов. Где 50 бонус-баллов ты сделаешь, тебе, допустим, ну, придет вот в этом каталоге, придет шарфик. Все, кто сделали 50 бонус-баллов, и придет шарфик за 199 рублей. Вы можете его продать за 700, за 800 рублей, и у вас уже будет прибыль. Можете себе оставить, как хотите. Но что мы мотивируем, когда человек, чтобы, когда он сделает 100 бонус-баллов? Какая ему будет от этого выгода? Когда человек пришел в проект, заключили мы договор с компанией Reflame, что он будет там приобретать продукцию. И если он будет организовывать товарооборот, компания будет ему... Э, нет, там, наверное, код надо выводить, надо будет посмотреть. Я что-то забыла по поводу шарфика. Ну, мы скажем на начало недели там, как это делается. Вот. И мы ему предлагаем эти 100 бонус баллов делать. Он сделал 100 бонус баллов и попадает в премьер-клуб. Почему ему это выгодно? Почему ему становится выгодно? Во-первых, в первую же минуту, как только он делает заказ, оформляет любой, любой, ему сразу же 20% скидка на продукт высочайшего качества. Это не знают те, кто еще не пробовал продукт. И плюс ему начисляется... 5% бонусов за то, что он сделал 100 бонус-баллов. Причем эти 100 бонус-баллов не обязательно брать и выкладывать с собственного кошелька, когда у тебя нет денег. Ты еще только начинаешь зарабатывать, и компания тебе предоставляет такой инструмент, как каталог, и говорит, вот, твой магазин, зарабатывай, и ты можешь организовать так товарооборот, что не потратив собственных денег, ты сделал 100 бонус-баллов, при этом тебе еще начислили, ты получил 20% скидку, то бишь разницу получил на руки, клиенту какому-то ты дал по потребительской цене, сам взял по дистрибьюторской цене, и 20% ты положил в карман. И тебе компания еще начислила 5% на твой заказ. Да, это небольшие деньги, но мы с вами потом просчитаем. Вы этот 100 бонус-баллов можете собрать, организовать, как за один день, так и за 21 день. Если вы за 21 день сорганизуете, значит, это ваш доход будет за 21 день. Мы пока говорим только за личный заказ. Если вы это сделаете за 2 дня, значит, этот ваш доход будет за 2 дня. 20% и 5%. 25% вы э, сэкономите или получите прибыли от 100 бонус-баллов. Тут все оправдано будет. И доставка, и все будет оправдано. Далее. Выгодно или невыгодно человек решает сам. Но коль ты попал, Сделал 100 бонус-баллов, ты, значит, стал участником премьер-клуба, но ты же пришел деньги зарабатывать, и для того, чтобы ты организовывал личный товарооборот, 150 бонус-баллов или 100 бонус-баллов, ты решаешь, но желательно 150 бонус-баллов, потому что это маркетинг, по маркетингу начинаются дополнительные выплаты со 150 бонус-баллов. Уже и групповые идут, и другие различные начисления идут, сейчас мы познакомимся. Вам компания дает вот этот инструмент, который называется каталог. Пять каталогов всего лишь за 139 рублей. Бери и работай ими. И ты очень выгодно заработаешь, перекроешь все свои личные покупки, которые ты домой купишь. Еще тебе останется на твои расходы. Даже за интернет заплатить. Далее. Что же делает еще участник премьер-клуба? Что дает э, участие премьер-клуба? Доступ к специальным э, каталогам э, премьер-клуба. Это буклетики такие, где э, есть специальные очень интересные предложения, очень выгодные для того, чтобы вы могли предложить своим клиентам и заработать денег. Это все дает компания для того, чтобы вы могли зарабатывать. И, конечно же, доступ к предпродаже новинок следующего каталога. Как, ну вот, когда ты 100 бонус баллов делаешь, у тебя есть доступ к новинкам. И ты можешь заранее сделать заявку на эти новинки, и они тебе обязательно придут. И обычно бывает новинок нет на складе очень часто. А здесь ты можешь предзаказать. При, ну, предпродажу заранее приобрести, вернее, сделать заказ, чтобы они у тебя, ты мог приобрести их. Да, 5, правильно, Гена, 5 твоих личных магазинов. Крути их, как хочешь, как хочешь, так и раскручивай. Для того, чтобы открыть 5 магазинов в жизни, сколько денег надо? Даже элементарных. Сколько денег надо для того, чтобы открыть? вот. У меня на улице открыла женщина-магазин. Она год не могла, год не может еще выкарабкаться из долгов, как она его открыла. Да, да, а вам здесь дают за 139 рублей. Говорят, зарабатывай. Так вот, смотрите, выгода тем, кто пришел, зарегистрировался и делает, сделал заказ 100 бонус баллов. По каталожной цене эта сумма составляет 5020 рублей. 20% скидка составляет 1000 рублей. То бишь, если вы сделали заказ на 100 бонус-баллов, отнесли людям за, на 5, 5 тысяч 20 рублей, заплатили за него 5 тысяч 20 рублей, отдали людям, люди вам возвращают 5 тысяч 20 рублей, а вы за него заплатили всего на 1000, ну, а вы за него заплатили на 1000 меньше а вы за него заплатили 4020, запутала немножко, да? Ваш заказ, если на 100 бонус баллов, он составляет по потребительской цене 5020, вы за него заплатили 4020, ну я расчет беру из этого, а люди вам отдали 5020, и у вас выгода 1000 рублей только на 20%. И я уже говорила, что вам 5% дополнительная скидка. Это 250 рублей. Так вот, ребят, смотрите, со 100 бонус-баллов человек имеет 1250 рублей выгода. Да, там была доставка, даже если мы возьмем ее 200 рублей. У вас 1000 рублей уже поступило к вам в карман. Вы на нее можете приобрести любую продукцию, заплатить за интернет, купить симки, все, что вам нужно. Это мы говорим о 100 бонус-баллах. Скажите, здесь есть какие-то вложения? Кто сейчас сделал 100 бонус-баллов, получил прибыль? Вложения есть или наоборот человек здесь выгадывает, выгоду имеет? Да, при этом компания за вас заплатила налоги, все сделала. Мы ничего не делаем. Мы только получаем прибыль. Только выгода. Новички, вам понятно? Я очень хочу, чтобы понимали это новички. Почему выгодно делать 100 бонус баллов? Далее я вам расскажу еще, почему очень выгодно делать 100 бонус баллов. Далее мы с вами работаем, организовываем личный товарооборот, мы с вами трудимся, делаем, допустим, по 4, 4 шага, чтобы получить еще стартовые подарки, шаговые подарки, о них мы еще не разговаривали. Так вот, смотрите, если вы 4 каталога подряд делаете по 100 бонус баллов, и каждый каталог 1000 прибыли, вы можете, тысяча рублей, это вот соизмеримо, что вы можете покупать, купить вот такие продукты для себя. Ну, это к примеру, это все к примеру. Но сам факт, что вы, допустим, 4 каталога подряд делаете по 100 бонус-баллов, то у вас уже будет выгода без доставки, доставку убираем, минимум 4000 без шаговых подарков. Это, это даже очень много, это практически... Половина, это практически половина. И 5% бонуса вы можете, вот вам пришла, вы можете для себя шампунь купить за эти деньги, что угодно. Можете э, снова продать, э, вернее, э, купить продукцию, э, использовать эту начисленные деньги, купить продукцию, отнести клиентам, они вам деньги отдали. Каждый человек решает сам, здесь компания просто предлагает. Пока мы эти 100 бонус-баллов оставим и перейдем к 150 бонус-баллов. Это еще интереснее. Организовать 150 бонус-баллов – это найти примерно ну, 6-8 клиентов. Это даже много. 6-8 клиентов, которые будут у вас приобретать по каталогу. Вот здесь возникает возражение такое, как «Ах, это же продажи!» А говорили, ничего продавать не надо, а я продавать не хочу, а я продавать не умею, и вообще навязываться я не хочу, и то я не хочу, и это я не хочу, но денег мне надо. Вот здесь давайте поговорим. Вот скажите, допустим, у меня сейчас доход, Две тысячи долларов, ну, не допустим, он есть. Две долларов в месяц. Это чистыми. Я получаю на руки. А теперь скажите, чтобы две долларов в месяц получать, допустим, по-классическому, ну, допустим, я пошла продавать, сколько мне нужно продать? Продать. Ну, первый вопрос. Вы хотите получать такие деньги? 2000 долларов в месяц. Первый вопрос. Гена хочет. А далее скажите, пожалуйста, вот если тут связано все на продажах, то сколько вам нужно продать, чтобы получать 2000 долларов в месяц? При этом в среднем, если на все раскидать, ну, даже если вы будете 20% иметь э, скидки, даже если 20%, сколько надо продать? Оль, ты сможешь продать на 500 миллионов сама за месяц? Кто сможет продать на 500 миллионов за месяц? Есть у нас такие люди? Или, может быть, вы просто кого-то знаете? Конечно, Нет. Я обычно говорю, пятки в пыль сотрешь, будешь бегать с каталогами и никогда не заработаешь этих денег. Да, ты можешь заработать, но не 2000 долларов. И не будет у тебя свободного времени, а будет только ужасная беготня. Так вот, смотрите, 150 бонус баллов. Вы как хотите это понимать? Продажи, рекомендации. Или просто общение с людьми. Я это понимаю и всегда говорю, что я вам рекомендую. Я вам просто рекомендую. Я не говорю, ну купите вот эту баночку. Девчонки, захожу куда-нибудь и говорю, девчонки, я в незнакомое место спокойно могу зайти. Добрый день, скажите, пожалуйста, а вам э, каталоги Reflame при, приносят? Кто-то говорит, да, кто-то нет. Ой, ну раз не принесли, давайте, посмотрите, поизучайте мой каталог, посмотрите, я вам могу порекомендовать, скажите, пожалуйста, у вас какие приоритеты на продукцию личных средств, личной гигиены или декоративной косметики? Ой, а, а мне тут же задают вопрос, господи, какой у вас аромат? Я говорю, ну, я могу порекомендовать, смотрите, конечно, это у меня ароматы, которые, ну, довольно высокого качества и очень высокого качества. Вас устраивает такая ценовая политика? Кому-то да, кому-то нет. Два-три дня к ним походила, два-три раза, их уже устраивает и ценовая политика, потому что я поняла, коль я здесь была, сегодня тут была и им понравился мой аромат, то мне нужно походить с этим ароматом два-три дня. Они, естественно, на нее реагируют. И поэтому человек реагирует на, на вас в первую очередь. И вы ни в коем случае не ходите с баночками, не, не ходите, не продаете. Вы даете рекомендации. У вас отработаются 6-8 клиентов. Кто-то к вам присоединится, кто-то останется как клиент. И вы организовали 150 клиентов бонус-баллов. Что же нам будет за 150 бонус-баллов? Ну, это 20%, как всегда, плюс 5% уже не только от 100, 100 бонус-баллов, от большого теперь заказа, от 150 бонус-баллов. Вам 5% начисляется. Плюс, вы можете, коль вы являетесь участником премьер-клуба, который делает 150 бонус-баллов, вы можете приобрести любой продукт с 50% скидкой. Допустим, Wellness Pack, наш любимый Wellness Pack, это шибательный продукт, который дарит нам здоровье, приносит деньги, и мало того, что мы доход с него можем иметь, не можем, а имеем. И еще мы с вами не ходим в аптеку, мы еще экономим. Если принимать его в системе, ребята, через полгода вы забудете, что такое простуда. Вот этим маслом э, чайного дерева помазали в носу и пошли. И никакой вирус вам не, и близко не, не подойдет к вам. Так вот этот wellness pack, который стоит там 2 с чем-то тысячи, вы его возьмете пополам. Ну, допустим, он 2400 стоит. Вы возьмете его за 1200. Выгодно для себя приобретать? Или же продать этот wellness pack? Нет, нет. На 50% скидку только 50%. Ну да, по цене этого, да. Правильно, правильно, Логин. 50%. Гена, ты прав, да, на любимый продукт. Выгодно? Вот, прибавляйте в копилочку для тех, кто делает 150 бонус-баллов, какие у вас есть возможности зарабатывать. Плюс к этому добавляется объемная скидка от 3 до 22%. Вот те, кто делает 150 бонус-баллов, им начинают платить сразу же. Вот 150 бонус-баллов – это 3% по карьерной лестнице, по шкале выплат. Сразу добавляют 3%. Далее, вы делаете 150 бонус-баллов, а под вами растет структура. И раз вы делаете 150 бонус-баллов, вам за структуру, за то, что структура делает то же, что делали вы, покупает, организовывает этот товарооборот, вам платят деньги. От 3 до 22 процентов. Скажите, пожалуйста, новички, вы поняли, насколько выгодно это делать? Хотя вы решаете сами. Если кто пришел зарабатывать, он будет включаться и действительно зарабатывать. И не надо ждать месяцами каких-то денег. Просто делаем личный товарооборот и групповой. И все окей, все в шоколаде. Далее, вот смотрите, допустим, по каталожной цене у вас заказ 7,520. Ну, это вот такая средняя цена, 7,520. Какую вы выйдете, я не буду пере, все пере, пересказывать, какая у вас получается выгода. У вас заказ на 7,520, вы выгоду поимеете 3444 рубля. И 150 бонус-баллов вы можете сделать за три дня. Можете за 21 день. Вам считать. Скажите, пожалуйста, выгоду увидели? Да, почти половина. Выгоду увидели? Почему? Мы говорим, что если мы пришли зарабатывать, ребят, давайте зарабатывать. Давайте давать рекомендации людям. Давайте давать информацию, от вас больше ничего не требуется. Давать рекомендации, давать информацию, а люди сами примут решение, приобретать у вас эту продукцию или нет. Все зависит от того, как вы будете с людьми общаться. И люди сами э, решат, присоединиться к нам или нет. Все зависит от того, как мы с ним будем общаться. Так что у нас на данный момент? Продажи? Приставания или все таки это бизнес общений и рекомендации? Как вы из моего рассказа это поняли? Только рекомендации. Вот когда вот здесь у вас и вот здесь разложится по полочкам, и когда вы сами даже слова произносить не будете, я пошла продавать, я пошла предлагать, ничего не предлагаете, вы даете рекомендации и знакомите с информацией, все. А если им нужны баночки, тем, кого порекомендовали, вы им просто принесете. И за это вы заработаете 20%. Вот тогда будет понятно и внутри, и в голове, и в общении мы следим, о чем мы с вами говорим. Но компания не останавливается на таких э, инструментах, которые она нам дала, для того, чтобы мы с вами развивались». Это вот общее, по премьер-клубу, которые делают, организовывают личный товарооборот от 100 бонус-баллов до 249 баллов. У них у всех людей, кто выходит на этот уровень, 100-249 баллов, подытожим, да, сделаем так, итого. 20% скидка, 5% скидка в бонусов, набор каталога, новинка предпродаж, продукты специального буклета, скидка 3% начинает с 150. 50 до 240, и те, кто 100, от, 150 до, от 150 делает бонус баллов, у них еще есть 50% процентная скидка. Но тут только надо два каталога подряд сделать, а тогда тебе начинается скидка. А потом каждый каталог, если ты делаешь 150 бонус баллов, у тебя каждый каталог 50% процентная скидка. Уже она идет, ты только заказывай. С этим разобрались, кто до 249 бонус баллов делает заказы. От 100 до 249 баллов. Одни преимущества, я согласна. Одни преимущества, не успеваешь их пересчитывать. Так вот, каждый из вас, уважаемые новички, должен задуматься, насколько это выгодно. Но мы с вами пришли зарабатывать, давайте работать. Но компания говорит... Коллеги, мы хотим вам настолько... Опа! А что я? А где? Не поняла. Сейчас, ребят, подождите. Что такое? Перелеснулось. Говорит, что мы вам предоставляем еще более выгодные условия для того, чтобы вы могли расти и развиваться. Это... Клуб для избранных, которые делают, вернее, организовывают товарооборот, личный, мы сейчас про групповой не говорим личный товарооборот от 250 бонус баллов. Все бонусы, которые начисляются при пяти, Ой, 5 бонусов, которые начисляются, другие бонусы, они у вас все находятся в вашем личном кабинете на счету. И вы ими, пока вы еще много не зарабатываете и не открыли счет расчетный в банке для того, чтобы компания вам перечисляла деньги, за вас компания платит все подоходные налоги, но вы этими деньгами можете воспользоваться при оформлении заказа И когда вы делаете заказ на определенную сумму, оттуда снимаются деньги и вы за свой заказ платите, допустим, 50%, так, как вам, если вам там хватает денег на 50%, то на 50% дешевле. Вы заказ отнесли своим людям, обналичили эти деньги и они у вас в руках. Но еще вот этот клуб, эксклюзивная возможность клуба избранных, 250 бонус баллов. Премьер-клуб называется Платинум. Что же это за Платинум? Так вот, эти коллеги, которые делают, организовывают свой товарооборот, минимум 250 бонус баллов, им также скидка 20%, но дополнительная скидка идет уже не 5, а 10%. На данном этапе что выгоднее, 150 или 250? Вот на данном этапе. Как вы считаете? Также этим людям, которые делают от 250 бонус баллов, есть уникальная возможность, допустим, тут уже начинается, как, ну как бы вы больше уже рекомендуете, уже чуть-чуть попахивает продажами, не только рекомендациями, вот, то вы можете, если вдруг берете 4, допустим, вот этой туши, то платишь только за 3, уже вы, ой, туши губной помады, вы уже бесплатно одну губную помаду получаете, Правильно, Жень, чем больше, тем больше мы зарабатываем. И это мы говорим только о личном товарообороте, о личном организованном товарообороте. Тут уже понятно, что вам нужно не 5 каталогов, а уже нужно 10. И посмотрите, насколько дешевле вам предлагает компания уже купить 10 каталогов. Они вас там... По 20 рублей не выходят. Вот с 10 магазинами уже можно очень много охватить народу, людей, где вы можете порекомендовать эту продукцию. Уже здесь вы начинаете работать в большем объеме. И в премьер-клубе «Платину», если человек 17 каталогов подряд Делает по 250 бонус баллов. Вот такие часы, мужские или женские, вы получаете в подарок. Клево? Где за работу, которую ты выполнил хорошо, столько могут платить? Эльмир, не знаю, я на месте. Один раз клиентов нашел, отработал и каждый каталог работаешь. Правильно, Катюша? Ребят, вот здесь нужно подойти очень серьезно. Мы пришли деньги зарабатывать, так давайте их зарабатывать. Я вам сейчас дала огромнейшую информацию по э, премьер-клубам, по премьер-клубу, где вы имеете возможность э, зарабатывать сразу же. Сразу же, как только оформили договор с компанией Reflame и с корпорацией ЗУС. И вы можете начинать и это учиться организовывать и делать. И первые деньги у вас появляются. При этом вы с командой вместе еще и строите бизнес-систему, которая будет вам приносить деньги. Но... Еще компания для того, для тех, кто делает 250 бонус-баллов и больше, она, значит, устраивает вот такие вот фуршеты, клубные фуршеты для топ-200 лучших участников. Ну, есть, да-да, фуршет, да-да-да-да-да. Вот, и э, есть люди, конечно, делают не только 250, и 500, 600, только в моей команде, вот чисто в моей, я уже не беру там, э, там у Кати, э, человек 7-8, которые делают по 400, по 500, начиная от 300, по 400, 500, от 300 до 500-600 бонус-баллов. Поэтому на фуршет, конечно же, попадут именно те, кто делает большие баллы, и это справедливо. И это справедливо, потому что люди успевают делать все. И там, и там зарабатывать деньги. Ну, люди просто пришли зарабатывать, и это нормально. И это нормально. Ну, это здесь мы сейчас с вами повторим, что выгода для, ну, для рекомендующих консультантов – это 250 бонус-баллов, когда вы делаете это, значит… 4 продукта по цене, 3, 50% скидка, так же, как и для 150. И вот она, наша выгода. И вот она, наша выгода. Смотрите, на 250 бонус-баллов, если ты оформляешь заказ, то это примерно сумма 12 540. А перечислять все я не буду, то в итоге у вас почти 7, ну, 6 900 выгода на, в итоге. 6 900 выгода. Так вот, смотрите, чем больше мы с вами организуем личный товарооборот, тем больше мы получаем выгоды. Я пропала? А, нормально? Нормально? Ну, я вроде не пропадала. Угу. Итак, мы с вами... Уже посмотрели, выгодно и 100 бонус-баллов делать, выгодно и 150 бонус-баллов, да выгодно и 50 бонус-баллов делать. Потому что вы там по всем акциям, мы сейчас про акции вообще не говорим. Мы говорим только про премьер-клубы. Только про это мы сейчас с вами говорим. А что дополнительно еще идут акции? Это еще очень-очень-очень много дополнительных будет денег. Далее. Я тоже, наверное, не буду останавливаться, хотя можно остановиться, что кто делает 250 пятьдесят бонус, бонус баллов, уточним. 20% скидка, 10% скидка бонус. Минимум 3% значит, добавляется, минимум 3 добавляется от групповых, это будет от 3 до 22%. 4 продукта по цене 3, 50% скидка, 10 каталогов по, за, за 199 рублей, часы в подарок, фуршет и очень-очень-очень-очень много разных и других. Идет э, привилегия для этих людей, которые в премьер-клубе. В премьер Это я сейчас вам говорила все по России. Так как у нас в проекте есть и Россия, и Беларусь, и Молдова, и Украина, то здесь у них немножечко, вот сейчас мы с вами смотрим на страну Беларусь, здесь немножечко другие условия для премьер-клуба, но они тоже очень выгодные. Вот здесь... Смотрите, здесь не в процентном соотношении, а здесь сразу в сумме соотношения. Те, кто значит, делает заказ, оформляет заказ на 250 бонус баллов, то ему скидка сразу 34 белорусских рубля. Вот, и там еще дополнительная скидка 20 белорусских рублей идет, кто, значит, от 100 до 250 бонус-баллов делает. Также идет скидка 50% на, любой, на, люби, на любимый продукт, вот, тоже, который делает двух каталогов подряд по 100 бонус-баллов, они получают вот эту скидку. Ну и, конечно же, онлайн-предзаказ и все остальное. Ну, это я взяла на, Марина, это я взяла на сайте. Может быть что-то и не так, но это я взяла на вашем сайте. Вот, это я знакомлю. Молдова, ребята, которые из Молдовы, они у них немножечко как-то пример клуб маловатый, но он тоже очень выгодный. Тоже очень выгодно размещать заказы на 150 бонус баллов и размещать заказы на 300 бонус баллов. У них в процентном соотношении от суммы заказа идет, значит, дополнительное начисление на их заказы, и они могут этими деньгами воспользоваться. Украина, Украине тоже все, кто от 150 до 1000 бонус-баллов делает, оформляет свои заказы, ну, возможно, но я на сайте взяла так, Марин. Вот, у них вообще сразу же со 150 бонус-баллов идет 10% дополнительная скидка. И точно так же есть на любимый продукт. Вот, и еще я хотела бы сказать про Украину, по-моему, да, сейчас я посмотрю. Да, что бесплатная доставка на Украине тем, кто сделал 100 бонус-баллов э, в текущем каталоге, то в следующем каталоге на СПО у него доставка бесплатная, если он заказ э, оформил на сумму от 449 гривен. Вот так. Это, укра это Украина. Если нужно вам плотнее, коллеги, узнать по вашей стране, э, какие у вас условия премьер-клуба, вы общаетесь... Э, пообщайтесь со своими менеджерами и уточните, ну, вообще все это есть в вашем личном кабинете, в разделе «Программы для консультантов». Заходите в «Бизнес», находите «Программы для консультантов» и там открываете а, «Премьер-клуб». И все, все буквально вы там узнаете. И вот здесь у нас с вами... Казахстан, у них тоже 100 бонус-баллов, и 150, и 250, 250, все одинаково, как в России. Я повторяться просто не буду. Вот, скажите, пожалуйста, все понятно по премьер-клубу? По премьер все замечательно, понятно? Новички запутались? Скажите, запутались или не запутались? Выводы, какие мы с вами делаем? Так, Юли, понятно, не запутались. Отличненько, отличненько, отличненько. Главное, чтобы вы не запутались. Если запутались, мы все вам распутаем. А работать надо и надо. Но какие еще инструменты предоставляет нам компания Reflame для того, чтобы мы с вами коммуницировали с нашей командой? Наша команда – это наш стержень, с которой мы работаем и создаем товарооборот. Каждый человек, участник нашей, каждый человек, кто участвует в команде, он ответственный за товарооборот, который в ней организовывается. И, кома, и компания дала такой дополнительный инструмент для поддержания активности. Это по поводу объемной скидки и э, объемной скидки, которая начислялась вашим консультантам, ну, вашим коллегам, но они по какой-то причине не стали ее использовать и осталось у них на счету лежать, ну, в их личном кабинете лежат эти деньги. У, эти сведения можно будет найти сейчас я все расскажу, значит, у людей лежат на счету деньги. Вот я, например, зашла по Казахстану, у меня есть там у коллег, по две тенге лежат, по полторы тысячи тенге лежат на счету, но они не используются. И компания для того, чтобы мы могли с ними коммуницировать с, с каким-то предлогом, с людьми, она говорит, что вот вам будет повод для того, чтобы вы могли обратиться к консультанту. Так вот, смотрите, значит, выгода в три в одном называется. Консультант, который размещает заказ и использует... Так, сейчас. Вы все, мы все с вами работаем, участвуем, делаем либо 100 баллов, либо 150, либо 250. И, как я уже говорила, кто-то раз, и э, не использует эту скидку. А кто-то специально не использует и оставляет ее на счету, чтобы у него собрались эти деньги. Так вот, сейчас то, что я вам буду говорить, это для тех консультантов, которые каждый каталог что-то заказывают, ну, делают заказы, работают, для них это не относится, и для тех, у кого открыто ИП, это тоже не относится. Мы сейчас с вами разберем, Далее, э, эту как бы, э, как бы их предложение. Вот эти объемные скидки будут сгорать у тех, кто не делает заказы. Вот они у них лежат уже по году, по полтора, и они не делают заказы. И они вот лежат, эти деньги зависли, непонятно что. Ну, каким-то таким балансом там мотыляется у компании Reflame, И не забираются, и не используются. Так вот, компания сказала… Сгорание, как я уже говорила, скидки не будет касаться консультантов, которые периодически размещают заказы. Сгорание абсолютно не касается консультантов, которые являются ну, индивидуальным предприятием. И по новому правилу, согласно, ну, вот эта объемная скидка, которая деньги начислены на счету, будет сгорать у вас через год. У людей, которые ничего не делают, вот она сохранилась, и через год начнет сгорать. Вот тут у нас с вами есть возможность обратиться к нашим консультантам, к нашим партнерам и сказать, ау, ты что сидишь, у тебя скоро скидка сгорит, используй ее. И, конечно же, человек начнет задумываться, ну, простите, если у него там полторы тысячи тенге, использовать же надо, или еще какие-то. И сгорание будет, первое сгорание начнет э, по итогам пятого каталога 2018 года. Поэтому, коллеги, нужно обязательно, обязательно проверить своих по структуре, у кого на счету есть скидки в личном кабинете, и им об этом сообщить, что у них в пятом каталоге может сгореть эта скидка. Как она рассчитывается, эта скидка? Вот смотрите, мы берется за 17 каталогов. Объемная скидка берется за 17 каталогов. Вот, 17 каталогов идет год. Первый каталог начинается а у человека в первом каталоге был заказ, первый каталог начинается следующий, вот, допустим, за, э, сейчас, с 1 января, по, по 8, с 1 января 17 года по 1 января 18 года у человека лежала скидка на счету. То, если он не делал за это время заказы, у него уже в январе 18 года Начнет сгорать эта скидка. Поэтому человеку нужно обязательно сообщить. Но по каждому каталогу будет идти расчет. В январе 2017 -го года скидка объемная добавлялась, допустим, добавилась там была 500 рублей, добавилась, да, 500 рублей, То, а всего там полторы тысячи лежит то в январе 2018 года сгорит только 500 рублей. Остаток остается. И так постепенно каждый каталог будет сгорать эта сумма, которая, ну, пока на ноль не выйдет. Если человек не заберет. Ребят, я не запутала вас? Я не запутала, а у. -у, -у. Понятно. Вот здесь э, э, как дается примерный расчет. Вот здесь как дается. Сумма объема и бонусы за последние 17 каталогов, допустим, составляет 8500. Сумма остаток на счету 1200. Если... Э, было 8, ну, человек использовал, 8, э, от 8500 осталось, осталось только 1200, то ничего не сгорает. Чек использовал, брал эту скидку. То бишь, когда у человека идет движение, ничего сгорать не будет. А когда нет движения на э, аккаунте, то бишь, ничего человек не делает, у него постепенно эта скидка будет сгорать. Таисия, рассказываю. Я только что рассказывала выше, очевидно, вы не поняли или не присутствовали, что объемная скидка и дополнительные бонусы начислятся, начинают всем участникам премьер-клуба, которые организовывают личный товарооборот от 100 бонус-баллов и выше. От этого начисляется наличный счет который будет в вашем личном кабинете. Также объемная скидка еще начисляется и по, от структуры. От 3 до 22% это когда люди делают от 150 бонус баллов и выше. Отлично, разобрались. Значит, здесь мы с вами разобрались. И вот смотрите второй пример, как я уже приводила. Значит, э, остаток на счету 9 тысяч, а за 17 каталогов пришло 8 500. Так деньги у нее там скопились на счету, то здесь сгорит 500 рублей, а 8 500 еще останется. Поэтому мы, об, мы бегом сообщаем нашему коллеге о том, чтобы спасай свои деньги, спасай, чтобы ничего не сгорало. Я думаю, здесь вы поняли, как коммуницировать. Мы еще об этом будем говорить по поводу коммуникации, потому что вот это все можно видеть в истории заказов, и будет обязательно добавлено, вот смотрите как, вы когда зайдете в личный кабинет, зайдете в заказы, потом история заказов, и там будет информация о скидке, которая сгорит по итогу каталога, если не будет использована. Тут даже не надо будет заморачивать голову, считать, потому что там будет все написано. А скидка отображается, скидка отображается, которую, скидка отображается, которую, где вы ее увидите, это в этой же истории заказа. Вот видите, я обвела квадратиком скидка. Вот у человека скидка неиспользованная лежит. 23 855 рублей. Ее надо использовать, чтобы она не сгорела. А что человеку нужно сделать? Либо эти деньги перевести на расчетный счет, либо выбирать заказом. Понятно, где искать и смотреть? Но это будет сейчас там только предварительно, а уже э, к пятому каталогу это будет ясно. Уже будет конкретное. Далее. Также будет вот здесь вот, вот где, когда вы заходите в заказы, в заказы вот здесь вот будет, э, вот где претензия, где вот, вот, вот в этом месте, где я сделала красным квадратиком, вот здесь вот эта информация будет добавлена. Уже в пятом каталоге мы будем ее видеть. И не, можно даже туда не заходить, уже понятно. Ага, вот там, там, там, там сгорит. То бишь компания сделает так, чтобы ни одна копейка просто так не сгорела чтобы каждая копеечка использовалась так, как нужно. И человек забрал все свои деньги. Никто ни у кого не ставит цели отобрать какие-то деньги. Ставят цель, начни, делай и зарабатывай. Так, здесь понятно, коллеги? Да что ж такое, перелесну, перелесну. Можно организовывать организовывать все можно ли организовывать можно все далее теперь смотрите я уже это показала теоретически но мы еще вот здесь, отчеты, которые здесь вы сейчас видите, вы тоже будете находить все в личном кабинете. Вы заходите в «Мой бизнес», это отчет для консультантов и лидеров, там все есть. Заходите в «Мой бизнес», в «Управление структуры» и «Отчеты по структуре». Вот там вы все вот эти перечисленные, вот эти перечисленные, которые сейчас вы здесь видите, значит, отчеты, вы там все... Все найдете. Они вот так и будут называться. Коллеги, понятно? Все ищем. Либо в, в истории заказов, в заказах, либо мой бизнес и управление структуры, отчеты по структуре. Внимательно наблюдайте за этим. И там все найдете. Конечно, мы еще об этом будем говорить. Сейчас вот я сделала скрин, смотрите, вот управлен... мой бизнес, как вы будете заходить в личном кабинете, управление структурой, и сейчас идет теоретический еще отчет, но потом будет эм, уже конкретный. Разобрались? Это во всех странах будет одинаково. И теперь я хочу вернуться к тем 100 бонус-баллов. Сейчас мы уже будем с вами заканчивать. К тем 100 бонус-баллов. Почему это выгодно делать 100 бонус-баллов всем? Ну, во-первых, это начисление а, дополнительной скидки 5%. Я беру только 100 бонус-баллов. Хотя мы сейчас будем с вами говорить о 150 бонус-баллов. И... А со 150 бонус-баллов еще начинают платить от 3 до 22% от того, сколько сделала структура. Так вот, обратите внимание, это наша структура. Это наша с вами структура. И каждый человек, который к нам пришел, сделал по 150 бонус-баллов. Даже если мы сейчас возьмем, как вот здесь у нас написано 9, 10, 11. Скажите, если сделали по 150 бонус-баллов, пришли, заработали первые деньги за свой личный товарооборот, на какой, какой уровень доплат будет с этого, этой, этой, по этой структуре? Вот если 11 человек сделали по 150 бонус-баллов. Сколько будет доплата? Если по шкале э, выплат, по маркетинг-плану, мы с вами говорили, что э, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22% будут платить. Новички, конечно, этого не знают, но я хочу, чтобы это сделали те, кто уже смотрел маркетинг-план. Все сделали по 150 бонус-баллов 11 человек. Конечно. Сразу же 9%. И мы начинаем с вами расти в геометрической прогрессии. Наша структура с вами строится вот так. Представьте себе, что вот это все по 150 бонус баллов, минимум 100. Каждый пришел, заработал свои первые деньги, но он хочет большие деньги. Он при этом дает информацию. Все делают по 150 бонус баллов и по 100 бонус баллов. И вот тогда, ребята... Не только 2000 долларов вы будете зарабатывать. Вы тогда будете сами удивляться, что вы можете зарабатывать денег столько, сколько вам и не снилось. Возможно, никогда. Это просто сделайте визуализацию сейчас. Каждый из нас приходит зарабатывать свои первые деньги, организовывая рекомендациями свой личный товарооборот. При этом, давая людям информацию, о возможностях. Все, мы больше ничего не делаем. Мы строим вот такую бизнес-систему по подаче и по рекомендации информации. Где звучит слово вложение, где звучит слово продажи, где звучит слово приставания или еще что-то наподобие. Вот как только уберете вот этот разговор у себя, пойду по пристаю пойду там еще что-нибудь сделаю наподобие, или пойду продавать, тогда вы легко и понятно примите информацию, сами примите к себе и будете уверены в том, что вы просто рекомендуете, просто пользуетесь, просто даете информацию, и вы просто богаты, потому что вы можете организованно работать. У меня на сегодня все. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу.